Ну что, продолжим, берца Виды искажений в когнитивном процессе, в башке, то бишь, значит, предваряет он такой, таким неплохим параграфом в течение всей истории психиатрии депрессия рассматривалась как эмоциональное расстройство, и исходя из этого в лечении ее упирались, опирались на проявляющиеся чувство больного чувства. наши же опыты показали что депрессия не является эмоциональным расстройством вообще внезапное изменение настроения при депрессии можно сравнить с насморком или простудой как вот можно подхватить насморк, простуд точно также можно из башки негативные мысли подхватить депрессию Ну понятно это образность такая не, не знаю к месту не к месту ну ладно каждое плохое самочувствие в кавычках результат действий негативных мыслей ты смотри как интересно поэтому можно сказать что захвативший больного пессимизма играет главную роль в развитии и поддержании депрессии тех кто выжил в катаклизме пребывают в пессимизме их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли почему я говорю Остерегайтесь, донайцев, дары приносящие, а дары у них какие. Хейт-фобия, страх, ненависть. Бойся, бойся, истерика. Знаешь, такая агрессивно-пассивная, такая велотекущая. бояться будущего, Баб, ковида, чипирование, вакцинирования рептилоидов, жидомасонов, тайного правительства, путин, американцев, себя всех избегать башка непомойное ведро не надо туда зазвонить все от скуки от скуки давай-ка я вот этого говна сейчас посмотрю послушаю давай-ка потом откуда блин такое такое плохое настроение у меня ё моё отку... уму не приложу а оттуда оттудова поддержание Настроение полностью соответствует тому, что думает индивидуум о себе, об окружающем, об окружающей мире, о своем месте в этом мире, об ожиданиях этого мира, о тебе. То есть весь этот мусор в башке формирует твои мысли, которые влияют настроение и вот тебя в депрессию. Какая прелесть! Ты забыл, что ты у себя один, то никому нет до тебя дела. Вот этим вот вещателем жареной воды жареных новостей страхов и страхов и ужасов этих экспертов блин политических экологических эпидемиологических вот этих гуру иван ивангов этих э -э -э читателей мысли которые знают все и вся вот как одна молодая женщина описывает подобную ситуацию кавычки открывают всегда настроение депрессия для меня было неожиданным Изменения могли появиться в короткое время, за один час. Интересно, в течение этого часа она смотрела YouTube, читала новости, как я говорю, которые за 35 лет не изменились. Эти новости постоянно одни и те же. Бюджет, Жириновский сказал, президент постановил, мэр велел, подорожает на столько-то процентов то-то, все -то, все подорожает бензин. Дороги, траляля очаги напряженности. Ну, сейчас хоть какое-то разнообразие. Ковид. Но до этого, если посмотреть, вместо ковида был птичий гриб эбола и прочие зараза. Новости за последние 35 лет на моей сознательной жизни и памяти не изменились от слова совсем. Доллар растет, рубль падает. Последние 35 лет. Ну, ладно, хорошо, последние 30. Это не новости. Они нахер тебе не нужны эти новости, если они вводят тебя в депрессию за один час мои мысли становились негативными, я чувствовала пессимизм, когда оглядывалась на прошлое. По поводу того, что запоминается плохое, запоминается в два раза сильнее и эмоционально в два раза сильнее воздействует на человека, чем хорошее, и это практически эволюционно как бы подтверждено и ну, необходимо, так сказать, на всякий случай, на будущее. Плохое помнится лучше, да. К сожалению, есть такой у нас механизм, мысли становились негативными я чувствовала пессимизм когда оглядывалась на прошлое то убеждалась в отсутствии чего-либо стоящего в моей в нем пессимизм и ничего стоящего может ли быть такое вот в жизни у человека даже самого неудачника блин блин блин блин блин чувак ты пока жив ты пока жив это уже прогресс то представь что сегодня вот там сколько-то сотен или тысяч человек в общем-то легли спать живыми проснулись мертвыми и так далее и тому подобное у кого-то там воды нет пресной чистой питьевой и так далее и тому подобное то есть нет такого а вот в башке как-то это отфильтровалось, все хорошее забылось, все плохое наоборот набухло и стало таким ярким обратите внимание что это, это процесс это не вот как ураган в лесу это процессы если они и ими можно да заняться и откорректировать а, Стоящий любой, любой счастливый период казался иллюзорным ты посмотри-ка всякая ерунда негативная набухает разбухает кажется самым реальным а положительное забывается либо кажется иллюзорным почему так происходит вот здесь хорошо что человек развит он дает себе м -м, дает оценку происходящую может отрефлексировать и передать это понимаете? У многих это все в башке происходит на автомате. Так, сколько реальным, как фальшивый фасад здания на съемочной площадке. Я себе снюсь, мне моя жизнь снится. Я считала, что все окружающее меня несущественно. Я не смогла продвигаться вперед в своей работе, завороженная сомнениями. Ну, понимаешь, вот это такое депрессия, да, оно лишает сил. Ну вот ты узнал новости, да? Вот ты ужаснулся там, блин. В пабликах все это вы с пацанами обсудили в сотый раз. И что дальше? Кроме того, что тебе стало хуже. Что дальше? Что-то изменилось от этого? Да. Опускаются руки. Знаешь, есть такое? Я не могла продвигаться вперед в своей работе, завороженная сомнениями. А зачем вообще что-то что-либо делать? Если все так плохо было всегда и сейчас... И, судя по всему, будет дальше так же, понимаешь? Это реально порт на срении. и сейчас здесь, и в будущем. Но я не могла оставаться в этой чудовищной мистерии. Хорошие слова, кстати. ну потому она, наверное, и обратилась за помощью. Негативные мысли, захватившие эту женщину, следствие ее саморазрушающих эмоций, они поддерживали Апатию и делали чувства несоразмерными, возникающим проблемам. Какие у тебя проблемы? какие у тебя может быть проблемы объясни мне а если посмотреть проблемы ли это несоразме давай, давай померяем эти проблемы так ли они велики страшны, ужасно несоразмерность обратите внимание какие хорошие слова как можно уже заметить негативные мысли чаще всего оказывались симптомами депрессии зная это можно найти ключ к облегчению аминь чем мы займемся во время любого периода депрессии важно установить суть негативных мыслей. Да, эти мысли создали плохое настроение, и изучение их поможет изменить эмоции Больш больной, разочарован во всем, так как негативные мысли присутствуют в каждом его взгляде на жизнь и вызывают автом вызываются автоматически. Обратите внимание, практически автоматически, как они стали вызываться автоматически, что их. А постоянно повторение, жвачка вот это вот, постоянно вот это мозга да? Уже сделали их автоматически. Можно этот автомат немножечко перенастроить? Оказывается, можно. Я назову их автоматическими мыслями. Они автоматически приходят без какого-либо усилия, чтобы их вызвать. Поэтому, кажется, как бы частью тебя. Я вот такой. Если я постоянно... Нет. не мог. Ты же не всегда был таким. Ну, не всегда. И как она говорит, могут в течение часа внезапно, то есть до этого она жила как все, может быть, даже веселилась, улыбалась, смеялась и все такое прочее, но в течение часа раз, и что-то произошло, то есть это не, не есть твоя характеристика как качество неизменное. Что-то является причиной. Можно выделить 10 искажений в познании, вызывающих депрессию. На прошлый раз мы рассматривали, что очень важно, это искаженное представление о действительности очень сильно отличающиеся от объективности, то есть вот это облегчение выздоровление, это как можно больше, как можно ближе приблизиться, так сказать, к объективной действительности и э, понять, что вот этот морок негативными мыслями созданный, его можно, нужно, можно и нужно преодолеть. Значит, э, как правило, 10, 10 искажений в познании, вызывающих депрессию. Максимализм. Человек видит все в черных или белых тонах. но ну, и такой подростковый ригоризм. Многие, значит, на всю жизнь ставятся такими подростками, либо черные, либо белые. Вот. никаких полутонов и, значит, или или. Но вообще это ловушка на самом деле, когда вам предлагают или или, значит, да. А тут человек сам себя, свою жизнь, свои заслуги, свое место, так сказать, в мире в действительности. То есть опять необъективность, необъективность. В черно-белых тонах, например, известный политик, потерпевший неудачу на выборах, говорит, так как я потеря... потерян для правительства, то я полный ноль. Круглый отличник, получивший на экзамене два, решил я законченный неудачник. Человек, мыслящий категориями все или ничего, видит себя неудачником, полностью погрузившим, проигравшим при малейшем несоответствии вещей его критериям. То есть это критерии, максимализм. Критерии. Этот путь развития мыслей неприемлем для обыденной жизни, так как редко встречаются только два варианта выбора, да, оценки. Никто не может быть ни абсолютно уникальным, ни круглым дураком, ни полностью привлекательным, ни совершенно отталкивающим, тем более статичным на всю жизнь. пока Как я говорю, да, пока человек жив, он, у него есть возможность как пере, перемен к лучшему, но, к сожалению, и к лучшему тоже. Нет ничего полностью соответствующего крайним понятиям. если индивидуум попытается уложить жизнь в абсолютные категории, то впадает в депрессию. Да. да Если индивидуум попытается, он будет видеть множество поводов для самодискредитации, так как никогда не сможет попасть в заданные рамки. Назовем этот вид ошибки при познании двухцветные мысли. Больной видит все. Белым или черным без тени прошлого. А вот им хорошо, да. Вот они, как вы не верили в американском пироге с телочком, ну, а я им цел неудачник 20 лет. Да кому такой нужен? 20 лет девушки ним, да и нафиг, кому-то такой нужен, говорит парень. В принципе, достаточно, ну, ну не урод. Какой-то там, брину, смотрелся американских пирогов и универ, универов, да. Второй. Значит, это первый, да? Максимализм, черно-белый максимализм. Второй общий вывод из единого из единых фактов. Ну, понятно, да? Это чем-то созвучно с первым, да? Общий. Неудача и все. Ставим крест, ложимся в гробик, помираем. Здесь он, у меня общий вывод из единичных фактов. Да, тут он тоже не раскрыт, к сожалению третье психологическая фильтрация событий во время депрессии некоторые больные надевают очки задерживающие все хорошее и пропускающие только негативное назовут процесс выборочной рассеянностью это крайне неудобная привычка может привести в жизни привести в жизнь много проблем Психологическая фильтрация событий до да. 3 против дисквалификация положительного один из сильнейших видов расстройств во время процесса познания переосмыс, переосмысливание э, депрессирующими положительных и нейтральных фактов в отрицательные. Средневековые алхимики мечтали найти способ превращения свинца в золото, а если у человека депрессия, то он может развить пол, противоположный талант, превращать золото золотые события в эмоциональный свинец, делая это э, неумышленно, можно э, искренне искренние комплименты например воспринимать как скрытые упреки вы прекрасно выглядите где-то у меня что-то не так Да, превращать так сказать золото в свинец дисквалификация положительного одна из самых разрушительных форм не когнитивных нарушений кстати один из него лайтовых видов этой дисквалификации положительного девальвация положительного я так же. воспринимать положительные моменты как должное не как положительные события твоей жизни, которым надо порадоваться на полную катушку. Возьми, насладись этим моментом победы, там, не знаю, удачи. Ну, в общем-то, только и должно было быть. Подумаешь. а ничего, Завтра все будет опять не так. Это случайность. Чувак, да подожди ты жить завтра. Вот сейчас здесь у тебя получилось. Понимаешь, что есть это девальвация, может быть, еще в такой форме. Так, человек может рассматривать себя через стекло, на котором написано: Я второстепенный и, выдергивая из этого отрицательные детали, получать подтверждение: Я всегда так думал. Ну вот. Самая худшая сторона с квалификации продолжительного полное отрицание и неспособность оценить хорошие вещи. Либо не придавать им значения, воспринимать как случайности. Ну да, да, хорошо, не жили. Зачем начинать? Помните? дисквалификация если у него переведено я бы написал девальвация ну, так более понятно потому что дисквалификация это что ну как-то по-русски немножко по-другому да по смыслу скачущие умозаключения больной произвольно перескакивает к отрицательным умозаключениям при осмыслении ситуации факты которые довольно далеко довольно далеко от полученных выводов есть два вида скачущих умозаключений незнание предшествующего он сердится, потому что я накосячил, или она сердится, потому что я накачаю. Может, он нога болит, натерла ногу, понимаешь? А он уже все приписывает себе. Ты не знаешь по поводу чего. Она бесится, там, не знаю, кричит, ругается. Не надо приписывать себя как причину этого. Значит, незнание предшествующего, да? и ошибка в предсказании судьбы будущего ты чё вангуешь то я не могу понять что ты раньше времени вангуешь то значит накаркать еще есть в народе такое не надо заниматься этим незнание предшествующего это ощущение ощущение что другие люди свысока смотрят на тебя когда действительно их гнетут собственные проблемы в том числе да вот они заняты своими мыслями у нее нога болит натерла там она что-то там пуговица у нее расстегнулась или оторвалась думаешь а блин это все из-за меня все все Ошибка при предсказании судьбы ⁇ хрустальный шар, который предсказывает только невзгоды. То есть кто-нибудь представляет что-нибудь плохое и сразу же начинает думать, что так все и произойдет, даже не замечая абсурдности придуманного. Шестой пункт. Привлечение и при уменьшении. Другие мысли, вызывающие много проблем это преувеличение или уменьшении я предпочитаю называть их фокусом подзорной трубы фокус подзорной трубы да то есть свои заслуги кажутся незначительными случайными вот а отрицательные моменты преувеличиваются и наоборот вот везет же им да да такой красавчик у него все бабы его всех наших баб перетрахали эти Седьмой пункт. Выводы, основанные на эмоциях. Индивидуум воспринимает свои эмоции как очевидный факт. Понимаешь? Как очевидный факт. Ну, уж с этим же нельзя спорить. Да? да? Это, же, это же очевидно. Чувак, это для тебя очевидно. Это ты внутри своей маленькой башки решил. Да еще иногда, как, пытаешься за другим. Сам и сам уже в этом всем погрузился. Опять, да? Необъективность происходящего вокруг и внутри. Его логика такая, если я чувствую себя как неудачник, значит неудачи имеют место. Раз с неудачником может случиться, что это хорошее, да? Значит так, я чувствую себя, это заключение ошибочно, так как чувства отражают мысли. Если последние нарушены, то эмоциональная реакция не соответствует фактам. Например, выводы, основанные на эмоциях, Включают конструкции, подобные таким, как «я чувствую вину», «следовательность, я сделал что-то плохое». Нет, не следует. Ну, может быть, да. Ча зачастую в чате так пишут какую-то ошибку восприятие. и потом сл «следовательно» пишет да, этот чат. Нет, не следует. И не следовательно, и вначале у тебя предпосылка была завидано ошибочная да я чувствую свое несоответствие каким-либо требованиям поэтому я ничего не стою Знаешь? отформатированный мозг циркуля годами с раннего детства завиноваченный и деморализованный э -э вечно должен должный кому-то ничего не стоящий вот. разве может что-то хорошее произвести кроме негатива конечно нет ну и все вы посмотрите, как все просто. Нет, чувак, нет. Восьмой пункт. Можно было бы говоря себе, а все-таки я смог бы или я должен был бы сделать. Этот человек чувствует обиду и угнетет не сделанное им. Может, печалиться по поводу реальных неудач, а можно печалиться по поводу того, что, блин, упущенный шанс. А можно было так, а можно было лучше. М -м -м, ах, я дурак. А вот надо было сказать. Хотя больной и перестает чувствовать апатию, он впадает в депрессию из-за невозможности что-то теперь изменить. Ярлыки девятый пункт. Ярлыком называем созданная полностью на отрицательных фактах, как самопредставление, самоимидж, так и мнение о посторонних. Он является экстремальной формой общего вывода из единичных фактов, но навешивание ярлыков является прекрасной возможности запутываться в них каждый раз когда описываешь свои промахи например промахнувшись по ворота можно сказать я рожден чтобы проигрывать вместо у меня был неудачный удар опять же это частный случай обобщение на основании частного случая да? Ну даже можно три раза подряд промахнуться но это не значит что это. я рожден чтобы проигрывать нет Никто не рождается, чтобы проигрывать. Он рожден, чтобы быть великим. А я рожден, чтобы проигрывать. Чувак, ты у тебя всего лишь три раза отказала. Три раза отказала. нормально. Это нормально. Ты есть широкий невод. Нет, все. Я неудачник. Кому такой нужен? Да. То есть допускай ошибку, думаешь, я неудачник. А не я допустил ошибку. Мне не повезло в этот раз повезет следующий знаешь как вот оптимистический люди ну даже не нормально настроены не депрессивно настроен не мой день понимаешь? не мой день не я неудачник, не мой понедельник не мой день приведут следующий раз да там черная полоса вот, ждем белой с нетерпением ждем белой ярлыки не только ведут к поражениям они не только ведут поражением они еще и полностью несоответствует действительность действительному состоянию дел человеческое я невозможно охарактеризовать одной мыслью жизнь сложна в ней постоянно наблюдается изменение рассуждений эмоций и поступков Вы посмотрите какие вещи элементарные практически детские надо по-новому заново переосмыслять сам себя усыновляешь вот это вот самодиагностика и самотерапия это само понимаешь ты с собой как с младенцем с подростком несмыслящим до да? начинаешь разговаривать уговаривать себя что не все так плохо что не ты и в прошлом и сейчас и, и скорее всего и в будущем понимаешь? Угу. то есть элементарнейшие простейшие, простейшие логические вещи надо самому себе подтверждать настолько мы все изуродами настолько так сильно циркулем отформатирован мозг с детства с раннего друзья с раннего что этим реально нужно заниматься вплотную, а не ждать Милость у природы само пройдет? Нет, может, может, а может и нет. А почему бы не помочь самому себе? Ты же все один, ты же все себе один, ты не забыл, нет? Жизнь сложна в ней постоянно наблюдается изменение рассуждений, эмоций, поступов. Люди более похожи на реку, чем на монумент, да? Покажи, вы, можно, ему. негативные ярлыки чрезмерно упрощены, лживые. Я вот о чем говорю упрощение чем занимается куда он упрощение. он и занимается и хочет и ищет сложность его пугает ой ой как-то ты слишком сложно что я сложно может ты у меня чуть-чуть свое так сказать разовьешь просто погуглишь вот я что то сказал я ж не какую-то высшую математику блин преподаю вот ты нашел какой-то термин незнакомый метрофанушка может быть это а кто такой митрофанш а может это никто может это архетип Знаешь? Веб... вот я открыл новые два архетипа вебкамщица камщица и метрофан это архетип это не личность кто такой да никто это даже не фан на его недоросли это архетип хорошо пропусти это у меня ни на одном слове основано все Понимаешь? не на одном и мне кажется google не ты не забанен в Google или в Яндексе. Нет. Хорошо, ладно. Даже если ты не знаешь и не можешь узнать только эту, не на этом по основано. Пропусти, пропусти. Дальше, дальше. Негативные ярлыки чрезмерно упрощены лживы. Не может же кто-нибудь думать о себе исключительно как о едоке, только потому, что он ест, или о дышальщике, только потому, что он дышит. Это носит но любой нонсенс становится болезненным, если не замечаешь его. Нелепости и вешаешь себе ярлык из-за несоответствия каких-то требований. У страха глаза велики Понимаешь, как вот есть погородка. Да? Точно так же и здесь. Почему то так пункт, да, подзорная труба. Преувеличение. А -а -а -а, все пропало, все пропало. Я все, я умру. Мне конец. Чувак, успокойся, это ерунда. Че, правда? Да, так я преувеличу. фу Блин, чувак, спасибо, ты меня успокоил. То есть нужен такой друг, который скажет: Блин, забей! Забей! Горишься все огнем и без бестюканьем. Забей, чувак, что ты носишься с этим негативом в этой башке. И все, ложись, уже собираешься ложиться в гробик помирать. Забей. Че, да? Можно забить? А я, блин, уже все все пропало, все пропало. Шеф, шеф, шеф, все пропало, все пропало. Любой нонсенс становится болезненным, если т.т.т. Ладно, десятый пункт. Не при... Принятие ответственности за независящие от тебя события. Это расстройство мать всех комплексов приписывая ответственность за негативные факты всегда когда нет для этого ни малейшего повода человек все относит на счет своих промахов и ошибок решив что он не соответствует миру тут значит дальше идет э, некоторые резюме да? значит, максимализм мир видится черно-белых тонах если успехи сколь-нибудь сколь нибудь ничем чем планировалось человек считает себя полностью неудачником Второй общий вывод из единичных фактов единственное отрицательное событие представляется э, без, беспрерывной черной полосой. Третье. Психологическая фильтрация событий больной выдергивает из э, случившегося только негативные детали и живет в них, так что его представление обо всем становится отрицательным. Эффект ложки дегтя в бочке меда. Да дисквалификация положительного человека отвергает положительные факты, настаивая на их невозможности, случайности, сохраняются негативные впечатления, смотря на их несоответствие с действительным событиям или были их преувеличение. Пятое, скачущие заключение негативная интерпретация реалий из-за незнания их подоплеки или уверенность в том, что плохие предчувствия обязательно сбудутся. Незнание присутствует, человек решает, что у кого-то плохое отношение к нему и или ему показалось, что это плохое отношение и не стремится установить истину, ну и так же ясно, да, это из-за меня, а это, простите, часовню тоже я разрушил, не, это было в двенадцатом веке, не стремиться установить истину, понять действительное положение вещей, б ошибка в предсказании судьбы, вангование, как я люблю да. Если предчувствуется, что случится что-то плохое, ну я же говорил, как и ослик, да, то больной уверен, что обязательно должно произойти, как и всегда, с этим неудачником. Кому такой нужен? Шестое. Привлечение или преуменьшение. уменьшении значимости хороших событий и привлечение плохих эффект подзорной трубы. Седьмой пункт. Выводы, основанные на эмоциях. Вера в том, что отрицательные эмоции отображают действительное положение вещей. Я чувствую это, следовательно, это истинно. Восьмое. Можно было бы попытка мотивировать происшествие с позиции мог бы быть, и не не могло бы быть то есть кнутый пряник со стороны всевозможного внешнего и внутреннего контроля. Это нарушение порождает комплекс вины, является причиной различного рода озлобления. Ну, и как все, в общем-то, другие пункты. Девятые ярлыки – это экстремальная форма общего вывода из единичного факта. Вместо описания своих или чужих ошибок вешаются ярлыки «я такой-то», «он такой-то». Ярлыки могут быть абсолютно ничем не обоснованы, даже единичными случаями. Это результат эмоциональных всплесков во время сильных скандалов. Да? Что-то там все придумал и все, ты уже у него там такой-то или о, ты у себя такой-то. Десятое, при, э, принимая ответственность за независимое от тебя событие, видеть в себе причину, вызвавшую негативные события, несмотря на то, что повлиять на них, на их течение фактически не было возможности как ни в одну, так и в другую сторону. Ну типа, фатум такой, я неудачник. Почему это произошло? Да не почему, потому что, блин, не знаю, стихийное бедствие, ты даже здесь причем? Нет, нет, со мной всегда так вот 10, 10 значит, когнитивных искажений которые портят человеку жизнь очень интересная третья глава